Привет, психологи! Добро пожаловать обратно на наш канал. Пришло время для нового видео, а вместе с ним и новых привычек, которые интегрировать в свою жизнь. Итак, вы заметили, что ваш день наполнен слишком много скучных моментов и слишком много нездоровых привычек. И вы кликнули на это Немиркин видео в поисках некоторых привычек, которые можно добавить в свою жизнь и распорядок дня. Что же, вы пришли в нужное место. Я не только дам вам несколько здоровых привычек, но и дам вам несколько умных – вот шесть привычек, которые есть у умных людей. Номер один. Читайте при любой возможности. Кто не любит читать? Ну, очевидно, многие, но это становится лучше после первой главы, обещаю. Если вы начнете читать книгу, которая заставляет вас чувствовать себя спокойно и расслабленно, после прочтения некоторой части этой книги, ваш ход мыслей может станет более спокойным и расслабленным. Может быть, вы погрузитесь в роман захватывающий и амбициозный, и когда вы закрываете книгу, вы не можете не иметь более амбициозных и захватывающих перспектив. Чтение переносит нас в новое место и ставит нас на место другого человека. Это не только хорошая привычка, которую нужно развивать, потому что она может помочь расслабиться. Когда реальный мир становится немного жестким, но вы также можете узнать кое-что новое. Вы можете стать немного умнее с каждой главой. Второе. Узнайте, в какое время вы наиболее продуктивны и начинайте работать в это время. Вы ночная сова или утренний человек? Если вы вздрагиваете при слове «утро» и больше похожи на вампиром, чем петухом, то, скорее всего, вам следует запланировать часть своей работы на вечер. Не на полночь, а на вечер. Почему? Ну, какой бы ночной совой, какой бы вы ни были, лучше придерживаться регулярного графика сна, при котором вы в основном спите, когда на улице темно. Если вы любите утро, планируйте свою работу или активные хобби в светлое и раннее время суток а если вам нужно несколько часов, чтобы проснуться, но вы чувствуете сонливость, как когда солнце уже село, то лучше всего выбрать «послеобеденное время». Хотя это может быть хорошей идеей – изменить свой график, чтобы успевать делать свою работу раньше. Если вы знаете, что вы просто не любите утро, лучше планировать свой день с учетом этой особенности. Постепенно входите в утро, если если потом вы будете продуктивны. В-третьих, составьте расписание и придерживайтесь его. Теперь, когда вы знаете, когда вы наиболее продуктивны, составляйте расписание. Работайте или выходите на улицу во дню, если вам это подходит. Но обязательно запишите это, будь то в ежедневнике, телефоне или на листе бумаги на стене. Держать себя в руках, дав обещания и, скорее всего, с помощью старой доброй ручки и бумаги. Номер четыре. Уберите все отвлекающие факторы. Часто ли вы отвлекаетесь? Как часто? Пришло время убрать эти отвлекающие факторы. Теперь, когда у вас есть продуктивное время, вам нужно убедиться, что, что оно действительно продуктивное, убрав свой телефон. Давайте будем честными, этот телефон отвлекает вас, не так ли? Отключив телефон или спрятав все, что отвлекает, особенно в другой комнате, вы сможете сделать больше работы быстрее. В-пятых, попробуйте что-то новое и выходите за пределы своей зоны комфорта. Умные люди не просто остаются в своей зоне комфорта до конца своих дней, они пробуют новое. Они позволяют своему любопытству, ведет их к новым увлечениям, занятиям, возможностям или местам. Не сомневайтесь в себе, если появляется новая и захватывающая возможность появляется. Даже если это что-то новое, действуйте. Попробуйте новые хобби, которые вы откладывали. Освойте новый навык. Жизнь слишком коротка, чтобы откладывать свои увлечения, желания и любопытство в очередь. Каждый день бросайте вызов себе что-то новое, большому или маленькому. Возьмите за правило, не бояться создавать новые привычки. Начните, возможно, с этой. И номер шесть, цените продуктивность, а не занятость. Умные люди – это продуктивные люди. Так что если вы обнаружите, что планируете время для выполнения работы только для того, чтобы работать по минимуму минимум в это время, пришло время попробовать что-то новое. Если вы не успеваете работу в хорошем темпе, то, возможно, есть лучший способ подойти к этому новому проекту или готовиться к новому тесту. Цените продуктивность, а не занятость. Вы можете прожить всю жизнь, будучи занятым, и найти минимум изменений спустя годы. Но если вы решите быть продуктивным и работать над своим лучшим себя, как свое лучшее «Я», тогда ваша жизнь может быть совершенно другой через несколько лет. Идите к своим целям. Усердно работайте над тем, что вы делаете, или скорее найдите метод, который работает на вас, и возможно вам не придется работать так много, как вы думали. Все становится проще, когда вы знаете, кто вы есть и что для вас лучше. Итак, кто вы и как эти привычки изменят вас? Дайте нам знать в комментариях ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео, и если понравилось, не забудьте нажать на кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с другом или с кем-то, кому это может пригодиться. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите значок колокольчика уведомления для получения новых материалов, подобных этому. И как всегда, спасибо за просмотр.